Всем привет, друзья, с вами Александр Пупкевич. В сегодняшнем выпуске мы разберемся, кто такой трейдер, а кто такой инвестор, и что лучше подойдет именно вам. Начнем с трейдера. Трейдер – это все-таки профессия, и как любой профессии, как любой работе, необходимо э, ей учиться, приобретать знания, инвестировать огромные временной ресурсы и заниматься этим каждый день. А что же такое инвестирование? Ну, инвестиции это, в принципе, вложения, связанные с риском. И в рамках этих вложений инвестор, как человек, который их создает, делает, может либо участвовать, немного в процессе, либо не участвовать совсем. Для того, чтобы становиться инвестором, вам необходимы минимальные знания о рынках, о особенностях его функционирования, и вы уже можете инвестировать деньги и приумножать их. Но, чтобы стать трейдером, вам нужны исчерпывающие знания о рынках, максимальная погруженность и занятия этим делом как и любым другим, чтобы добиться успеха, каждый день. То есть здесь разница в знаниях, она абсолютно колоссальная. И, и мне очень интересно проследить вот эту вот нить, степени развития вот наших клиентов. Большинство наших клиентов пользуются нашими продуктами как сервисом. И они не вырываются из контекста той деятельности, которой занимаются. Вот ты предприниматель, занимаешься этим. Пожалуйста, занимайся, но с нами ты можешь еще дополнительно зарабатывать. При этом знания твои, которые тебе необходимы, они, они абсолютно минимальные. Э задача просто следовать рекомендациям по рынку, научиться пользоваться мобильным приложением, э корректно выставлять рекомендации, не ошибаясь, и при этом ты будешь зарабатывать 100-120% годовых. Это та доходность, которую мы имеем уже много лет подряд из года в год. Это, наверное, ближе все-таки к инвестированию, да, но некий момент э, самостоятельного трейдинга, конечно же, он присутствует, и он заключается только в том, что ты открываешь самостоятельное сделку. Но многие из наших клиентов впоследствии хотят разобраться с рынком более глубоко, и для этого существует профессиональный курс подготовки мой, который называется «Пять шагов миллионера», и это колоссальная работа, мы работаем около двух месяцев, потом три месяца сопровождения, и на выходе человек, обладает, по сути, теми же самыми знаниями, которыми обладаю я, и может принимать самостоятельные решения, независимо от обстоятельств. Но опять-таки для этого нужно инвестировать время, инвестировать средства за саму подготовку, но это останется с тобой навсегда. Какой здесь сделать выбор, решать, конечно, же вам. Следующая особенность: инвесторы, конечно же, играют в долгую. Их не волнуют спекулятивные колебания рынка, и они хотят забрать ту доходность, на которую они настроились в начале инвестирования. Например, ты инвестируешь в начале года и к концу года хочешь иметь 100% годовых. Это твоя цель. И какие-то отдельные сделки, которые закрываются в плюс или минус, не имеют значения, потому что имеет значение финальный результат. Трейдеры же предпочитают больше спекулятивную торговлю, чаще всего интердей торговлю. И зарабатывают с большей степенью риска, с большей включенностью психологии и их интересует большая доходность, ну, поскольку это такая вот работа, и наконец, третья особенность уже с точки зрения эмоций: инвесторы предпочитают меньшую агрессию, больший расчет, а трейдеры больше риск, большая агрессия. Большая включенность психологии. И, конечно же, это не всем подходит, да, не все могут везде держать свои эмоции, и у меня существует целый курс по психологии торговли, как их отконтролировать, и далеко не каждый человек может с этим справиться. Поэтому тот, кто не уверен в том, что он, обладает буйным, эмоциональным нравом сможет э, с ним э, справиться в моменты открытия отдельных сделок, ему, конечно же, лучше инвестировать и постараться выключить психологию. И здесь, в этом плане, банковские сигналы, CM Signal, CM Stock, CM Crypto, CM News дают прекрасную возможность, потому что вы получаете в исчерпывающем виде все рекомендации, и ваша задача просто им следовать, не изобретая велосипед, не открывая самостоятельных сделок. И это решение позволяет нивелировать психологический фактор насколько это возможно если же ты являешься трейдером и самостоятельно проводишь анализ рынка самостоятельно принимаешь решение об открытии и закрытии позиций, конечно этот фактор навсегда будет с тобой и ты должен с ним справляться и опять-таки вам нужно решить что больше вам подходит друзья после того как мы с вами разобрались с тем, какие есть особенности поведения на рынке трейдера и инвестора, вы можете уже приступить к инвестированию, к торговле. Что вам для этого нужно? Ну, конечно, первое, вам нужен торговый счет у надежного брокера. И если у вас этот надежный брокер есть, вы уже с ним работаете, можете с ним оставаться. Если же нет, мы можем порекомендовать компанию, с которой работают большинство клиентов 7 Групп. Это компания FX Pro. И ссылочка будет под видео. Это спонсор формульной команды Макларен и английской э, команды из премьер-лиги Уотфорд. Э, ну, очень известная, очень известная компания, имеет 5 регуляторов, и мы об этом говорили в, на отдельном вебинаре, как подобрать брокера. Это все детали. После того, как вы Инвестировали средства, положили их на счет Ваша задача опять-таки определиться Как вы собираетесь зарабатывать Самостоятельно открывая сделки Или используя сервисные продукты Которые дадут вам 100-150% годовых Конечно же я рекомендую сервисных продуктов Это позволит интегрироваться в рынок постепенно Довольно мягко вы тем самым будете обучаться. Приходит вам, например, какой-нибудь интересный актив, а вы о нем и не слышали раньше. Вы его находите в торговом терминале, выставляете сделку, следуете рекомендациям и таким образом учитесь. И после этого, если вам не будут необходимы какие-то дополнительные знания, мы, безусловно, компания Симгрупп, вам эти знания дадим. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До следующих выпусков, друзья.